Всем привет! В этом видео я покажу случай с моей работы. У меня было задание анимировать вот такую вот спираль. Это svg-элемент. Она раскручивается с нуля и до полного своего размера. Мы посмотрим, как можно это сделать при помощи svg и чистого CSS. Плюс немножко добавим JavaScript. А для начала давайте сперва посмотрим, как это все работает на примере простых фигур. Я уже получил несколько своих элементов. Написал их, это простейшие фигуры. В CSS я уже получил все эти элементы по тегам. Вот так вот они выглядят в Outline. И давайте для начала зададим им простые свойства анимации. Во-первых, зададим имя анимации. Далее конечное состояние анимации, длительность анимации и плавность анимации зададим. Давайте теперь проверим работает ли наша анимация и зададим какой-нибудь простой эффект. Окей, как можете видеть. Анимация прекрасно работает, она распространяется на все фигуры, со всеми фигурами можно взаимодействовать. Далее нам нужно добавить два параметра, при помощи которых мы будем делать эту самую обводку. Первый параметр называется строк Dash Array, он управляет видом пунктирной обводки. У него есть несколько параметров, но можно указывать и одно значение. Первое значение это, соответственно, указывает то, насколько сдвинуть линию. А второе это как бы можно чередовать 150. 50 это такой промежуток. Можно дальше указывать там 20, будет а 150-20, 150-20. Так по кругу. И второе свойство, которое понадобится, это строк offset Это свойство позволяет задать смещение пунктирной обводки относительно первоначального ее положения а также установим значение на 100 или на 200 сейчас может быть не сильно видно этой разницы но для того чтобы нам анимировать наши элементы эти два значения должны быть одинаковыми и далее в анимации нам нужно вызвать строк dash offset и установить его значение на 0 и вот посмотрите, теперь все движется, но движется оно немного неправильно. Это связано с тем, что у всех этих фигур разная длина их обводки. Чтобы ровно все работало, нужно получается для каждой фигуры задать ровно ее длину пути. Тогда анимироваться будет ровно и красиво. Делать это муторно долго и можно это все дело немного оптимизировать через JavaScript. Здесь я уже получил все эти элементы в константы. И напишем простую функцию, при помощи которой мы будем получать длину пути каждой из фигур. И давайте для начала посмотрим, что у нас вообще в консоль приходит. А вот мы видим три квадрата. Давайте теперь приберем врачом все эти элементы для того, чтобы мы могли каждому из них управлять и задавать им свойства. Еще раз посмотрим, что у нас приходит теперь в консоль. Вот три элемента. Теперь мы можем к каждому обратиться и задать ему свои свойства стиля и так далее. Но прежде чем задавать стили здесь, нам нужно отключить эти самые стили в CSS. Мы их зададим через JavaScript. А, кстати, давайте еще посмотрим в консоли, как выглядит длина пути этих самых элементов. Длина строк. Вот это делается при помощи встроенного метода jet. JetTotalLinux. Вот и мы видим здесь числа с дробным значением. И числа без дробного значения. На всякий случай мы их будем при помощи mass все приводить к единому виду, то есть mass-trung свойство оно обрезает все значения после точки. И теперь аналогично, как мы делали в CSS, мы это сделаем через ngs. Для каждого элемента мы укажем свойство шары и присвоим каждому элементу его собственную уникальную длину его пути. И то же самое сделаем, сделаем для офсет. И посмотрите, как теперь идеально заработала наша анимация. Теперь, какое бы время у анимации не стояло, а путь завершится в один момент, замкнет фигуру тогда, когда анимация доиграет до конца. И предлагаю еще немножко усовершенствовать код и сделать так, чтобы это можно было применить сразу же ко всем фигурам. Сделаем это через вложенный цикл форыч внутри форыча для всех внутренних элементов. И здесь нам понадобятся REST параметры. Для этого места они просто идеально подходят. Сколько бы аргументов мы не передавали функции, мы их все получаем. Это очень удобно. И теперь при помощи еще одного цикла мы пройдемся по всем внутренним элементам. И к ним уже будем применять наши стили. Ну вот, все идеально работает. Для всех элементов задан свой уникальный путь. Можно даже немножко поиграться, задать промежуточные значения. При помощи этого можно всякие хитрые штуки делать. Но видео сейчас не про это. Давайте теперь перейдем к второй части видео, где уже будем анимировать эту нечестную спираль. Это все тот же самый файл, но здесь я подключил SVG. Это обыкновенный SVG, который мне передал дизайнер. У него есть всего лишь один техпас и ничего более. Стили я не менял, все осталось то же самое. Как можете видеть, уже как бы работает, но не совсем так. В JS я узнал его длину пути 1500. И если мы её сейчас пропишем, то у нас получается идеальная анимация пути как бы. Но загвоздка в том, что нужно анимацию развернуть в другую сторону. Спираль должна расти из точки и лезть наружу. Первое, что мне пришло тогда в голову, это, конечно же, сделать реверс анимации и перенаправить ее в другую сторону. Делается при помощи свойства Animation Direction. И вот мы сделали реверс, но, как видите, что-то не то. Она появляется из центра, но она неправильно исчезает. Вот а с этим я немножко себе поломал голову. А JS здесь не совсем подходит, так как через JS свойство keyframes анимации управлять еще неудобно и очень плохая поддержка у браузеров. Поэтому я это сделал для начала через css и нужно указать в начале вот такие вот параметры а, так что то не то а, нужно убрать реверс и посмотрите, теперь анимация ровно как ПТЗ. Спираль выезжает из начала и раскручивается. А на этом миссия выполнена, но я хочу показать еще немножко дольше, как можно запускать второй шаг анимации, если у нас, например, для одного элемента заданы множественные анимации. Как могли видеть в начале видео, там из спиральки этой вылазит там текст, потом она еще меняет свой цвет, мигает, все. И я покажу, как контролировать время окончания анимации и после одной анимации ровно по ее окончанию тут же задавать другую анимацию. Первым делом обратимся к нашей спирали и вызову метод addEventListener, в котором мы будем прослушивать события animation.end. Как только у нас анимация завершится, сработает это событие. Так, ну и конечно у нас анимация никогда не завершится, потому что я совсем забыл, у нас указано Infinity, то есть бесконечное значение анимации. И смотрите, в консоли выявилось значение End, то есть анимация дошла до конца. Отсюда мы можем сделать второй шаг анимации. Например, обратимся через Query Selector к дочернему элементу svg pass. И по окончанию анимации поменяем его цвет обводки. Идеально сработало. Можем далее, например, развернуть наш элемент на 360 градусов. что-то не очень видно на самом деле он развернулся но для того чтобы это увидеть нам нужно задать для элемента SVG транзишн вот теперь все четко отработало далее можно задать еще один шаг анимации поскольку мы задали транзишн мы можем установить метод transition-end, и по окончанию нашего Rotate у нас работает окончание transition-end, то есть transition уже сработает, и мы можем далее задать еще один шаг анимации, в результате которого мы будем делать что-то что-то. Таким образом можно делать разные цепочки анимации, для небольших анимаций этот способ может подойти, но есть и другие способы анимации. Иногда можно даже при помощи AsyncWade задавать самые сложные, там, большие анимации. Но это уже тема другого разговора. И вот теперь по завершению анимации у нас срабатывает Transition End, и наша спираль разворачивается в обратную сторону. Такие дела. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо.